Короче, все началось с Олега. Неужели я наконец-то и душу? Следующий был Виталик. Итак, следующий был Макс Бранд. Ромочка, Рома, если ты смотришь это видео, знаю я тебя. Дима Масленников. ее отношение к ЛГБТ. Моргенштерн. Только теперь после этого не задавайте мне вопрос, кто мне больше нравится, мальчики или девочки. И сегодня я выложу фотку с ним в Инстаграм. Привет, я Инни Мэджик, и не спрашивайте меня, почему у меня на голове розовый парик, я же Мэджик В своем ролике на семейном канале Мэджик Фэмили, который вышел сегодня, там супер-классный блог. пойдите, пожалуйста, его посмотрите, я уже приглашала, но на всякий случай я говорю здесь, вдруг вы не смотрите тот канал, хотя зря Мы с вами встречаемся снова, я уже лично, по-моему, пипец, как соскучилась, 25 августа Санкт-Петербурге на фестивале Pet Shop Days, я буду со своей собакой Мишей, которую никто еще в реале не видел, я хочу вас с ней познакомить. Мы будем там в 15.30 в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Да, это Елагин Остров. Питер, привет! Короче, я очень хочу с вами увидеться, поэтому всех вас туда забудь. Тем более, что вход абсолютно бесплатный. Единственное, что нужно, это зарегистрироваться. По ссылке на сайте, в общем, я оставлю ее там. Свайпайте. Я хотела сказать: свайпайте, это все Инстаграм. Короче, регистрируйтесь, но самое главное приходите увидеться. 25 августа 15.30 Кирова. Всех буду ждать. Там будет очень круто, я обещаю, будем обниматься, фоткаться, целоваться, как я сказала в сторис, но мне все ответили, типа, Аня, мы еще не дошли до таких отношений, чтобы целоваться. Господи, что я говорю? Кстати, в прошлый раз я сказала, что в моем инстаграме будут выходить скетчи со смешилками, и большинство стали спрашивать, Когда уже, Аня, когда уже? Скоро, ребят, все нормально, дайте мне время, там еще будут очень интересные войны, но не буду спойлерить. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, тем более, что я там отвечаю часто в директе. Директе или директе? Короче, я там не только вешаю фотки, а еще и общаюсь с вами очень активно И лайкаю у многих, и вообще, и в сторис добавляю Мы должны становиться ближе, с каждым днем мы с вами это делаем И поэтому я подумала, что неплохо бы было поговорить о том... Короче, о моих отношениях Ну, не совсем об отношениях В общем, я сделала голосование, типа, хотите ролик про шипера? Все такие, да, хотим ролик про шипера, Маня! Если кто-то не в курсе, кто такой шипер, это типа человек, который шиперит А что такое шиперить? Это типа придумывать э, отношения между кем-то и кем-то, верить в них, создавать каноны, типа пейринг, там пары и все такое В общем, блин, я не умею объяснять, идите посмотрите, почитайте Но в каждой шутке есть доля шутки и, конечно же, это видео будет совсем не только о шиперах, оно скорее об отношениях. Я одна так долго не могу перейти к теме? Или это нормально вообще у всех так? Короче, все началось с Олега. Анлежа. Это типа канон. Я и Олег Жа. Я говорила, что я нормально отношусь к шиперам, которые придумывались от мои отношения с кем-либо Но, блин, надлежа, это что-то уже просто очень-очень древнее В общем, это мальчик, реальный существующий человек, которым, с которым мы были знакомы Мы, в принципе, подождите, и сейчас знакомы Он, кстати, женился, между прочим, вот на днях Короче, он мелькнул во моем ролике про Баду А потом э, была фотка с Фитфеста, где мы были вместе И с этого все началось Неужели я наконец-то и залью душу просто? самые активные шиперы нашли наши фотки совместные, старые какие-то, блин, не будем вдаваться в подробности, мы никогда не были вместе это просто реально шип но это доходит до того, что придумываются всякие истории фантазируются всякие вещи которых на самом деле не было и это очень смешно особенно фанфики, мне кажется, мне нужно еще сделать один выпуск про фанфики да? давайте проголосуем, потому что блин, это капец мне кажется, Олег был началом а, моих отношений с остальными самыми разными людьми. Эти отношения прожили очень долго, и в некоторых местах, таинственных беседах а не ВКонтакте, где я, кстати, бываю, живут до сих пор. Но они... Наконец-то, когда я стану полностью на 100%, даже на 150 с собой в этих роликах, от меня отпишутся люди, которые не понимают мэджики. Следующий был Виталик. До реальных отношений я еще дойду, окей, okay, да? Виталик это мальчик, который был оператором в рубриках необычные животные на моем канале magic family и даже были моменты где его было видно и ребята просто скринили и говорили что это за, это за чувак вы слышали его голос я знаю это оператор короче этот оператор виталик стал следующим моим партнером по отношениям моим молодым человеком виталик если ты смотришь это видео Привет тебе. Но на самом деле, э, Виталик просто мой знакомый. Мы с ним... Никогда у нас ничего не было тоже, как и с Олегом. Все. Но это, это для шиперов это не важно. Я так поняла, шиперам вообще все равно. Они шиперят тебя с чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Норм. Виталик так Виталик. И посмотреть фанфики почитать или какие-нибудь картинки с мемами, где типа диалоги, то это очень-очень весело. И да, я не против этого. Я не понимаю людей, которые слишком серьезно к себе относятся. Мне кажется, это патология. Нельзя относиться к себе слишком серьезно. Я заметила, что очень много подростков, про взрослых я вообще молчу, все такие типа серьезные. Типа такие мы серьезные. Но запомните. Юмор это мудрость, тот кто умеет смеяться над собой, это реально человек очень развитый Тот кто абсолютно не умеет смеяться над собой, не имеет чувства юмора и из всего делает какие-то серьезные вещи, проблемы, вечно ноет и жалуется Это очень ограниченный человек Сейчас была типа минутка мэджикианства Если вы еще не в курсе что такое мэджикианство, господи, пойдите посмотрите в инстаграме или в ВК Это наша с мэджиками собственная религия Magic Ball — это наш крест. И наша цель, чтобы люди развивались и любили себя, и наслаждались жизнью, а не загонялись. Кстати, я, возможно, сделаю айкон-мерч. Айкон, Icon. -merch. I can, I can. Я сейчас напишу рэп. Айкон, айкон, айкон. Так следующий был Макс Бранд. Макс Бранд, Макс Бранд, и, и им не мешает то, что у него есть прекрасная жена. Они прекрасная пара и живут очень давно. И вообще что? офигенный чувак. Вообще очень классно у него классный юмор. И мы с ним снимали видео про, где я пробовала пиццу, смеялись, угорали, ржали. У нас было пару фоток совместных. Я ходила к нему на день рождения и да, это же просто. Для шиперов. Покажу фотографию, которой еще пока нигде нет. Возможно, она выйдет в моем инстаграме парня, с которым мы. Ладно, попозже об этом. Так вот, Макс Бранд. Они даже делали фотки, где я в свадебном платье рядом с ним Они еще такие фотошоперы, это просто капец Ребята, которые шиперят меня с кем-то, я к вам обращаюсь Вы офигенные, я вас люблю, это реально люди с чувством юмора Это реально люди, которые умеют поржать Конечно же, с Максом у нас никогда ничего не было НИКОГДА А еще меня шиперили стопы, с которым мы виделись один раз в жизни И это было практически абсолютная случайность Мы оказались на одном фестивале и все и все! И то же самое с Брайаном Мопсом, с которым мы вообще не виделись никогда! Никогда! Брайан Мобс! Господи, Брайан Мопс! Если ему, по-моему, только сейчас 18 исполнилось, нет? Я могу ошибаться. Простите меня, фанаты Брайана Мапса, я его очень люблю, он очень классный чувак и делает классный контент. Выглядит так, как будто я сейчас сижу и оправдываюсь за своих же шиперов, оправдываюсь за отношения, которые они мне придумывают. Что? Ок. Рома из э, лагеря Звучи. Он преподает вокал. Ромочка, Рома, если ты смотришь это видео, знай, я тебя очень люблю. Реально, ты совершенно офигенный человек, такой же безумный, как и я, и такой же вообще вот... Просто вот душа, душу нашла У Ромы есть жена все спокойно, ребят, спокойно, спокойно. У Ромы есть жена, и которая, кстати, между прочим, немного даже обиделась на шип, который делали кто-то, кто-то там делал, потому что, ну, она запереживала, потому что мы находились в лагере с ним вдвоем. А она его ждала дома в другом городе, и тут постоянно вот эта вот вся фигня, вырезанная просто, вы, выдернутая из каких-то кусочков видео, где мы просто угораем или еще что-нибудь делаем. Ну, блин, это правда шутки. В общем, как вы поняли, с Ромой каких-то вот таких вот отношений, про которые вы думаете, их тоже... Нет. Дима Масленников. С Димой Масленниковым мы тоже виделись э, всего несколько раз. Один раз на Видфесте, это был первый раз, и потом еще пару раз на каких-то мероприятиях. И все. Должны же шиперы чем-то питаться просто хоть чем-нибудь. Дай нам повод! Поэтому все, кто мне нравится, хоть немножко. Артисты, какие-нибудь известные люди Они тоже переходят э, со мной в отношения То есть мы начинаем с ними встречаться У нас начинают завязываться какие-то семейные узы Или мы становимся любовниками Со всеми теми, кого я хоть где-то как-то могу назвать Джаред Лето, я его очень люблю Это офигенный человек Конечно же, э, у меня тоже с ним есть отношения Ну, в смысле... В шиперинге и во всем вот этом Кстати, ему, по-моему, 50 лет уже почти, ребят 47-48, я не знаю Судя по этому канону, у нас уже просто должно быть очень много детей но, <связывая> так, стоп YouTube, пожалуйста, не ставь мне 18+, плюс. <связывая> я молчу, все Кстати, мне еще очень нравится Билл Каулиц Его до сих пор нет, ни в одном шипе Он офигенный Ян Блад Ян Бладик, любименький 30-го, кстати, у него в Москве концерты, я очень хочу на него попасть Возможно, я попаду, возможно, я его увижу В смысле, я не фанат, ну, реально, я, может, прикалываюсь Так выглядит, но, блин, это будет круто, если это получится Особенно в Инстаграме с Бладом меня очень много шиперят Потому что мне он нравится, я часто репостю Репостю. Репосту. Делаю репосты его постов, когда мне очень нравится фотка, конечно же, его лайкаю. И, конечно же, конечно же, мы с ним встречаемся. Я видела очень много фотографий, где он целует своего гитариста. И то, что вот эта певица, я забыла опять ее имя, блин. С которой они пели дуэтом, что они типа встречаются. На самом деле у них был какой-то роман. Они, он типа парень, которому нравится и парни и девушки. Вот. Но он крутой! Он крутой, так что у меня есть все шансы. Была даже шутка, что типа, Ань, если все-таки ему нравятся парни, ты можешь переодеться в Данию и пойти на его концерт, и типа там это... Все, господи, о чем я говорю? Но, стоп, мы же переходим на новый уровень наших с вами отношений, да, взаимоотношений. И я хочу, чтобы у нас было здесь как можно меньше тех, кто нас не понимает, а было больше тех, кто нас понимает, поэтому... Ань, ты просто запуталась. И раз уж мы заговорили об ориентации, то... Первый вообще шип, который появился именно меня с девушкой, а не с парнем, это Билли Айлиш. Кстати, возможно, я попаду и на ее концерт в Питере, когда поеду на фан-встречу. 25-го я там останусь и пойду на ее концерт 28 -го. Но не будем загадывать, посмотрим, что там, как получится. В общем, с Билли у нас тоже отношения. И, кстати, они очень юмористичные, очень юмористичные мемы в Инстаграмах, где мы ведем диалоги. Это просто бомба. У некоторых фанов я просто, я просто угораю каждый раз раз. Я вот здесь где-нибудь оставлю, вы просто нажмите на паузу и прочитайте. Я не хочу читать это своим голосом, я хочу, чтобы вы прочитали это и поржали. Канон э, мой и Билли называется, если я не ошибаюсь, Али. Так вот, э, очень уместно было бы сказать здесь про мое отношение к ЛГБТ-сообществу. Почему это произнесла быстро? Потому что я боюсь, что Ютуб поставит мне 18+, лишит меня денег и вообще засунет это видео куда подальше, его никто не сможет посмотреть. Ок. Каждый в этой жизни делает, что хочет. Абсолютно. На Никто никому ничего не должен Это заповедство джекянство Каждый имеет право любить того, кого он хочет А вы кто, чтобы кого-то винить? Есть одно понятие Любовь И любовь может быть разной Ненормально это унижать кого-то Оскорблять кого-то Бить кого-то Убивать, избивать Насиловать и так далее и тому подобное Вот это ненормально Если же это любовь, которая никому никак не мешает И вообще никак никого не касается Что? В чем проблема? Любите кого хотите Наслаждайтесь жизнью. Мы, блин, живем один раз. Один раз. И сколько тебе лет? Я не знаю, сколько тебе лет. Но, в общем... Ты уже прожил вот эту часть И, возможно, ты живешь не так, как ты хочешь И, возможно, ты боишься быть собой И, возможно, ты не наслаждаешься своей жизнью, а все время живешь в страхе и страдании Постоянно переживаешь, паришься, что о тебе подумают Думаешь, как э, на тебя смотрят другие люди Вместо того, чтобы просто наслаждаться Наслаждаться тем, что у тебя есть И любовь, любая любовь Любовь к человеку, любовь к цветочку, любовь к животному Вообще, в принципе, любая любовь Это наслаждение тоже Если она адекватная, нормальная, ты никого не любовью не трогаешь. Так, Господи, так в чем проблема? Просто... Просто наслаждайтесь, мы должны наслаждаться Мы ради этого сюда пришли, вот вы спросите меня В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы Наслаждаться жизнью, вот в чем смысл жизни Блин, и если ты типа такой, я против э, э, Ненормальных отношений Значит, ты где-то внутри Несчастлив, потому что когда ты счастлив, тебе все равно Ты не сидишь и не осуждаешь, и не оцениваешь Никого, ты одеваешься фигово Ты вообще стрёмная, а ты жирный А ты урод, а, фу, а у них какие-то там Отношения, Чего серьезно? Тебе больше заняться нечем? У тебя больше Нет никаких интересов в жизни, кроме как кого-то осуждать это очень грустная и печаль если так из этого маджикианского диалога вы поняли как мое отношение к лгбт мне, мне все равно ок моргенштерн я сейчас поняла что я не знаю как зовут Моргенштерна на самом деле имя как его зовут блин короче я с ним даже не виделась никогда, он делает классные штуки Я сейчас говорю именно об образе То есть о способности подать информацию, о способности э, за заманить аудиторию О вот таких вот талантах он реально очень творческий человек Ни о чем другом я сейчас не говорю, да? Окей okay. Так вот, шиппери умудрились шиперить меня и с ним И здесь мы подходим к еще одной интересной теме Потому что мы типа с ним Похожи, потому что на некоторых фотках я якобы похожа на Моргенштерна, потому что у меня кудрявые волосы, и когда я их забыла за это, там, за это, там, пальма, типа, и все такое, и очки солнечные, и вот этот рэп-стайл, который в последнее время мне очень нравится в одежде, вот эти широкие штаны, широкие постовки. В общем, может быть, когда-нибудь я досочиню песню и э, сделаю пальмогуфи. С теми шиперства, с теми, на кого я похожа, мы летели в Эдинбург в самолете с Викой Близ. И, э, ну, еще не только с ней, там еще были другие блогерши. И я снимала влог, и он, да, выйдет на канале, когда я его демонтирую. Он очень большой, очень длинный, несколько дней съемок, это просто капец. И она сказала, ты похожа на Лил Ксана. И я вспомнила, что я уже видела это в своих комментах. Комментах или комментах? У меня сегодня явно проблемы с ударениями. Я говорю слова, которые я обычно пишу, и я не знаю, как произносится, блин. У нас есть свой прикол про копирует. Аня копирует-то вот это вот, типа, когда стали писать Хайперы". Ты копируешь, Билли Алиш. У нас тогда появилась такая штука, что я кого-то копирую. С Гарри Поттером там была эта фигня, с Бузовой, с которой тоже меня начали шиперить. И все потому, что, все потому, что я постоянно прикалывалась над темой твои слова водиться так не годится. Делала даже мемы с этим, сторисы, где я обливаюсь водой. И из-за этого стали делать фотки, где типа мы с Бузовой вдвоем. А, блин, так это второй пейринг сделал. Почему я все время сбиваюсь с мыслей? Лил -Ксан, это такой рэпер, молодой, прикольный чувак. Кстати, я послушала треки, мне нравится. Очень такой своеобразный парень. Я зашла к нему в инстаграм, я на него подписалась даже. Посмотрела и фотки, и поняла, что действительно, мельком некоторые мои фотографии, некоторые мои сторис а, смахивают на него. И я даже сделала сторис, где написала себе вот это под глазами, я сделала тип-тату. Короче, похожую фотку на него. Это просто прикол. С ним вот меня не шиперили. То есть, а, с... А, Билли. С девочкой шиперили, а с мальчиком мы шиперили. Шиперили? Или шиперили? Только теперь после этого не задавайте мне вопрос, кто мне больше нравится, мальчики или девочки? Кстати, мне еще очень нравится Изра Миллер, это такой актер, он очень классный и... Да, он очень классный, это так вам просто... Ну что ж, а теперь переходим к реальности. У меня в моей жизни было очень мало серьезных отношений, и я делала ролик про, по-моему, про мою первую любовь, где я говорила, сколько у меня было серьезных отношений в жизни. И каждый из них длились очень долго. Очень долго. Очень долго. Ну, в смысле, подождите, у каждого свое понятие очень, у кого-то три дня это очень долго. Типа, мы встречались неделю, это очень долго. И это был не Олег, блин, и не Виталик, и не Моргенштерн, и не Пили. Это было достаточно давно. Есть ли кто-то, кто мне очень близок, с кем я провожу много времени, тот, в чьей жизни я очень полноценно участвую, и тот, кто участвует в полноценном моей жизни, есть и такой человек, да, он есть. И сегодня я выложу фотку с ним в инстаграм, или не с ним. Кстати, да, я же сказала, что я выложу фотку, я скажу потом, попозже. Я выложу фотку в Instagram с одним парнем, а пост вы уже прочитайте сами, и у вас появится новый повод для шиперства. Ссылка на мой инстаграм там внизу в описании. Так вот, несмотря на наше такое близкое общение, несмотря на то, что я, в отличие от многих блогеров, миллионников, а я думаю, практически всех, хожу у беседы, общаюсь с мэджиками в директах, в ЛС, хотя у меня их тысячи, сотни, тысяч. Непрочитанных сообщений, но я все равно постараюсь отвечать. Я делаю встречи, я делаю фанки. И мало того, я встречаюсь лично с определенными людьми, например, потому что человек приехал из другого города, из такого далека, дописался до меня просто везде мне об этом сообщал, приехал. Как я могу не встретиться с тем, кто, возможно, меня больше никогда не увидит? И я так часто делаю, потому что я. Мэджик. Просто я меджик. Все. И несмотря на все это, мы действительно с вами еще не до конца знакомы Очень много вы обо мне не знаете о моем характере, о том, какая я и что вообще в моей голове Из какого, блин, космоса я... что у меня все не... Все очень странно в этой жизни. И, соответственно, мои отношения с людьми, они тоже складываются довольно странно. Ну и вообще, в принципе, я человек, который любит парики, девочка, которая может переодеваться в парней и быть и парнем, и девушкой. И, кстати, у меня к вам вопрос. Почему фотка Дани набирает на несколько тысяч лайков больше, чем моя? Эй, вы что там вообще? Вы что хотите, чтобы Даня канал ввел? А давайте проголосуем-ка в вопросе. Все, ребят, переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах, на Magic Family. Приходите 25 августа в Питере в ЦПКИО имени Кирова. Я буду там смешание в 15.30. Я вас люблю. Будьте собой, пожалуйста, и наслаждайтесь жизнью.